и управление динамикой виртуального инструмента происходит при помощи автоматизации. Вы, конечно, можете производить настройку автоматизации постфактум, но намного удобнее и тактильнее управлять при помощи контроллеров. Основной элемент управления динамикой по дефолту является колесо модуляции, которое есть на многих MIDI-клавиатурах. Звучат вариации динамики так. Мы можем услышать, как живо и натурально начинает звучать скрипки, когда мы манипулируем динамикой инструментов. В дальнейшем отредактировать автоматизацию мы можем в Key Editor. Если дорожка с автоматизацией не отображается, то нажатием правой клавиши и выбрав раздел Create Control Lane, открывается новая дорожка, где кликнув на название, мы выбираем CC 1 Modulation. Это и есть наше колесо модуляции на MIDI-клавиатуре. Затем при помощи линеек либо карандаша мы можем отредактировать автоматизацию динамики инструмента. Стоит заметить, что последнее значение автоматизации сохраняется и при следующем обращении к инструменту, если вы до этого опустили колесо модуляции вниз, и тем самым уменьшили динамику инструмента до минимума, то вы можете не услышать звучание инструмента, либо оно будет очень тихим. То есть манипуляция с автоматизацией необходима постоянная. Но регулировка динамики виртуального инструмента ⁇ это только начало. Для более реалистичного звучания нам необходимо манипулировать экспрессией, атакой, релизом, количеством вибрато и так далее. Есть несколько вариантов назначения контроллеров на ручке управления контакта. Один из самых простых – это нажав правой клавишей на интересующем нас контроллере, удалив перед этим настроенное по дефолту значение CC, затем снова нажав правой клавишей и выбрать Learn MIDI CC Automation, после этого двинуть нужный нам ползунок на MIDI контроллере, тем самым привязав его к этому ползунку. Все то же самое можно сделать со всеми необходимыми ползунками. Второй вариант. В активном окне браузера нужно выбрать вкладку Automation и подраздел MIDI Automation и простым перетаскиванием на нужный нам регулятор назначить значение CC на контроллере. После мы увидим, что за этим номером CC будет прикреплен наш ползунок управления библиотекой. Тут же мы можем увидеть, на какие значения CC назначены ползунки управления библиотеками по дефолту. Для того, чтобы удалить какое-либо назначение, выбираем его и нажимаем кнопку Remove на нижней панели браузера. Теперь нам остается рассадить инструменты виртуального оркестра в сцене, но это тема следующего урока.